Привет, друзья! Как дела? И добро пожаловать на мой канал! Три дня назад я делал это видео, где я говорил немного по-русски. И у него есть много uh, комментариев. Uh, большое спасибо! Сегодня я собираюсь поговорить, uh, кто я и почему я изучаю русский язык. Меня зовут Маркус Рамитес. Я из Коста-Рики. Я живу в Коста-Рике. Um, я живу в маленькой годы на центре страны. Um, я сетевор-администратур. Я работаю на IT. Um, и, да, я, я женат. Uh, uh, моя жена, она учитель. Она, работа, учитель, она работает uh, в детском саду. Uh, у нас есть uh, сын и дочь. Uh, и да, мы говорим только по-испански, дома в Коста-Рике испанский достаточно. Друже говорит по-испански, это, это достаточно. Но на работе у нас есть многие американские компании, и там мы нужным поговорить английский -английски язык и uh, да uh, мне нравится изучать языки uh, 15 лет назад 15 года назад я не знаю uh, я я изучал uh, по португальски на мой первый работ там я изучал uh, по португальски хорошо и uh, Немного по-английски тоже, а, потом я изучал по-английски хорошо, а, неплохо, и да, я, я думаю изучать языки это, это интересно, но потом я изучал немного по-немецки тоже, а, я говорю не очень хорошо, но я понимаю немного и говорю немного, как русский язык. Uh, потом я делал это в ВИСОВ, где я, я изучал uh, русский язык. И почему русский язык? Потому что мне нужен был один язык, который я uh, не понимал, я не говорил. Uh, потому что я говорю Испанский, а я понимаю французский, итальянский, я знаю португальский, И, а я я изучал а, немецкий, английский, но мне нужно а, мне, мне нужен, а, нужен один язык, я не понимал, но да, а, русский язык а, есть другой алфавит Это это трудный язык. И да, я делал висов, я, я изучал немного русский язык. Я не изучаю каждый день, я не изучаю каждый неделю, но а, да, а, когда у меня есть время, а, я изучаю немного русский, я читаю немного а, русский язык. У меня есть книги, грамматика книги, а, но я не люблю грамматика, а, я, мне нравится говорить, а, но я делаю уроки а, на айтоки, там а, у нас есть а, а, учители, а, и да, я, я изучаю а, русский язык там. Но да, это, это все. А, да, а, скажите, пожалуйста, на комментарии, как ты думаешь. А, я знаю, а, мне нужно изучать а, а, многие а, разговоры, а, новые разговоры. А, но скажите мне, пожалуйста, на комментарии, а, как ты думаешь. А, да? Это все. Большое спасибо и пока-пока.